Сегодня у меня сеанс детских вопросов о важном. Я хочу их задать человеку без определенных занятий. Собственно, почему? Потому что я не могу назвать его журналистом. Он давно не журналист. Не могу назвать его редактором. Он давно не редактор. Публицистом, писателем, хотя это все он. Я бы скорее сказала наш современник и мыслитель. Максим Трудолюбов, привет. Добрый вечер, привет. Недавно ты написал статью, которая меня страшно заинтересовала именно своей, моей детскостью. Ты ответил на мои детские вопросы. И на вопросы, которые больше всего любят задавать зрители и читатели, на которых я не могу ответить. А ты попытался. И мне кажется, достиг наибольшей концентрации смысла в своих ответах. Скажи, пожалуйста, почему в России арестовывают и судят всех подряд, но, например, не Навального? Почему не сажают Навального? У тебя была статья по поводу логики репрессий. — Да, хороший вопрос. Про Навального у меня нет полного и ясного ответа, я боюсь. — Здрасьте, пожалуйста. — Нет, может быть, мы к нему придем, окей. Но то, что я там пытался сказать, и это было после чтения каких-то книжек, после того, как мы говорили с Дэном Тризманом. Дэном Трисманом и как бы косвенно Сергеем Гуриевым, которые вместе, потому что мы с ним именно в этот раз не говорим, они придумали теорию, теорию про информационные диктатуры. Они говорят, что диктаторы в современном мире последние, уже не прям сейчас, даже последние десятилетия перестали сажать всех, им не интересно, это не нужно. Их главная задача – выглядеть хорошо и выглядеть компетентными Выглядеть такими, которые умеют делать людям хорошо Если они чувствуют, что они перестают делать людям хорошо То им нужно надавить на тех, кто коммуницирует Тех, кто рассказывает людям А это исследователи, ученые, журналисты, активисты, НКОшники В общем, люди, которые так или иначе заняты всякой такой посреднической деятельностью, и на них падает удар. Это далеко не только в России, это очень-очень распространенная вещь. И, собственно, так бывает, что иногда это может свалиться в, в историю, которая будет хуже, и мы видели это в Турции после попытки. Со <связь> Да, то есть Эрдоган, собственно, был примерно таким диктатором до истории с попыткой переворота. Что бы это ни было там на самом деле. В общем, после этого он, он, он как бы пересек эту линию. Собственно, в их формуле у Гурива Тризмана там есть там, важный компонент это количество политических убийств. Оно не должно превышать определенные там, в форму Современные экономисты, политологи, они делают модели и так далее. Там не должно быть больше определенного количества. Вот. Ну и Россия пока это не перешла. Ты меня совершенно убил <смех> высказыванием про политические убийства. А, что должно быть какое-то некое число, я не знаю, а, один политически убиенный на 100 тысяч населения. Я не знаю, как это мерить, с каким индексом. К сожалению, да. Так. Но это, а, эта это модель... Ш... Что такое? Это... Что вы, ученые, творите с нами? А, хорошо, я финансист, я помню коэффициент дожития да, для страхования, для для, для всего, но, но, но есть же какие-то святые вещи. А, окей, а, но ведь, например, взять Чили а, середины и конца 70-х. А, куча политических убийств, а, люди пропадают без вести, коммунисты, все такое. Ну, много, тысячи. Но ведь ничего же не произошло. С все случилось гораздо позже, через 20 лет. Это, это сколько же надо грохнуть народу-то. Ну да, это... Но э, смысл того, что они говорят, ученые, просто э, они говорят, что э, э, диктатуры... Перестали прибегать к массовым репрессиям, потому что это им больше не нужно. И к тому же это невыгодно. Потому что диктатура хочет выглядеть как, как нормальный. Как Да, как зайчик, да, как на как страна, с которой можно иметь дело. И для этого. Скажите Кадырову, пожалуйста, передайте Кадырову срочно. Да, да, это. Да. Вот. Выглядит как страна, с которой можно иметь дело. И для этого, как выясняется, ну не нужно много. Достаточно ограничить количество таких вот совсем жестких жестких действий, репрессий, очень малым количеством. Остальное добиваться с помощью того, чтобы кого-то перекупить, кого-то уволить, кого-то выдавить из страны. Все это не, не так уж сложно. А, границы открыты, что, кстати, важно, потому что такие режимы, как российских, их бесконечное количество, очень много в мире. А, Россия вообще не одинока в мире. А, границы открыты. А, пожалуйста, сел а, сел на самолетик, улетел в такую страну, которая тебе нравится. Вместо того, чтобы тратить свою жизнь на то, чтобы превратить Россию в Германию, что я наверняка Прям таки будем говорить невозможно. Можно просто купить билетик и долететь до Германии два с чем-то да, два с половиной часа, кажется. А да У Берлин, да. Кстати. Да, да, да. Лету, и ты уже в Германии, собственно, а что? Вот, пожалуйста, смотри. Вот это. Это герой многих со анекдотов. Белый лист. И при этом для журналистов, для телевизионщиков, это баланс белого. Это техническая вещь, которую оператор достает из кармана, ассистент ставит перед камерой и берется баланс белого, чтобы просто была хорошая картинка. У нас хорошая картинка, у нас хорошая картинка, у нас хороший баланс белого. И недавно в Москве, когда оператор выставлял свет и сделал баланс белого, к нему подошли и его скрутили вот за это вот, за баланс белого. Вот что это? Это же не информирование публики. Это же вообще ничего. Это просто белая бумажка. Ну да, но они показывают, что они будут а, а, пресекать протесты. И это же а, не протест. Ну вот так вот. Да, Это, это опять же это сигнал. А, они хотят показать, что они, ну, что они не будут позволять этому развиваться. И, в общем, надо сказать, что это довольно, ну, к сожалению, довольно разумное, с точки зрения авторитарной политики, довольно разумное поведение, потому что они делают одну очень простую вещь. Любой протест, вот такой, как сейчас в Хабаровске, он не может быть долгим. дня да, народу вышло немного, но в любом случае митинг в такой проливной дождь – это дорогого стоит. Люди не могут постоянно находиться в фазе протеста, потому что это не организация, это не что-то постоянно действующее. У людей есть работа, у них заботы, семьи. А, вот, ну и вообще надоедает И поэтому такого рода протест, он, к сожалению, он начинается за здравия, а Потом всегда заканчивается какой-то грустью И, кроме того, к сожалению, производит после себя разочарование а, Потому что люди начинают думать У -у -у, Вся эта политика нам а, И, и как бы вот каждый этот протест оставляет по -по после себя волну бедных, разочарованных. Да ты же стихами говоришь. Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Да, поэтому очень важно, мне, мне кажется, и это нужно всегда говорить, и Хабаровчанова, например, сейчас, в частности, что создавайте любые долгоиграющие, постоянно действующие объединения, советы, организации, что угодно, что, что будет сами придумайте, что хотите, но потому что вот сам по себе протест он, он просто вот так уйдет и люди в Кремле это прекрасно понимают. Вся власть советом вариант хабаровским советом правозащита в Хабаровске Борьба, я не знаю, за медведей, против медведей, против повышения цен на топливо, потому что эта тема все время звучит. Бессрочная забастовка с выходом на работу, но не работая. Против Москвы, за Москву. То есть это не должно быть движением за свободу Сергея Фругала. Ну э, мне кажется, что это, э, здесь, э, этот лозунг, он имеет, он как какой-то имеет пределы, потому что э, тогда нужно сказать, э, если, если Хабаровск говорит э, отдайте нам фургала, э, а Кремль а, а говорит, а не, не отдам. Они говорят, дайте на наши права. Э, а тогда Хабаровск говорит что? А не отдадите, то а что мы сделаем тогда? Хабаровск куда денется? Я не знаю. То есть я поэтому думал бы про, про то, чтобы создавать какие-то действующие вот такие советы, группы людей, пожалуйста, придумайте себе, сделайте партию или группу, общественное движение, там, свободный Хабаровск, что хотите. Возвращаясь к простым детским вопросам. Получается, что диктатура путинская. А, желая остановить, например, деятельность оппозиции, деятельность Навального, а, душит его деньгами, ФБК, исками, ну, равно как душит и русидящий, ровно по тому же а, лекалу, у нас даже чуть раньше, на две недели. А, окей, суды, иски, сложные вещи. Хорошо, меня не посадить, я в Германии. Ну, Навального-то почему не посадить? No. Ну, ты же понимаешь, что на этот вопрос очень сложно отвечать публично. Начнешь высказывать версию? Но... <смех> У меня есть пара версий, но... Это просто версия. Мне кажется, что Путин, конкретный Путин, заботится о том, чтобы не плодить мучеников. Это вещь, которую он понимает очень хорошо. И, э, мне кажется, есть основания думать, что э, Путин, если бы мог, он минимизировал бы и не допускал бы политических убийств, потому что ему вообще, по-моему, это не нужно. Знаешь, у меня другая версия по поводу Навального, да она тоже комплиментарная по отношению к нему, э, то есть ничего позорного в этом нет. Вот на месте Путина, КГБшника, э, который владеет очень хорошо э, техникой, технологией э, опорочивания людей, я бы на месте тоже бы не сажал бы Навального, но сажал бы всех вокруг него. Чтобы все подумали, что раз всех рядовых сажают, и сажают младших офицеров, а не сажают генерала, значит, он в сговоре. Чтобы все подумали про это. И, собственно, на это очень много работает кремлевская прачка. Я имею в виду коллективную кремлевскую прачку, а не телеграм-канал. На именно вот этот образ это более же... того, прости, да. более того, мне кажется, что если помнить, что Путин всегда с уважением относился к Андропову, то стоит, мне кажется, помнить, что в принципе это тот самый человек, который основательно занялся интеллигенцией и диссидентским движением и именно перенаправил репрессии из таких как бы тупых и бессмысленных в тонкие и осмысленные, ну, насколько мог. При нем были значит, внесудебные преследования, преследования художников, там, активистов, диссидентов, тех, кто писал хронику текущих событий, преследования их не за то, что они делали, не за диссидентство, а там, допустим, что они, за то, что они сумасшедшие, якобы вот, карательная психиатрия, просто увольнение с работы, выдавливание из страны, высылки. Когда власть поступает с теми, кто для нее опасен, потому что они коммуникаторы, потому что они могут говорить с обществом, максимально стараются их дискредитировать или убрать из поля зрения, так что, как сказать, вот, ну, вот Солженицына выслали, например. Вадим Долане, один из тех семерых, кто вышел на площадь в августе 1968 года, протестуя против ввода советских танков в Прагу, в Чехию, в Чехословакию, он же был в том числе и замечательным, замечательным поэтом. Собственно, его авторство обвиняли хулигана Анна Луиса Кроволана. Где же найти такое, чтобы прежнего сменять? Это, собственно, пользуясь тем, что мы YouTube мы можем это делать. Так вот, про служенницу, да, все-таки моя любимая. Я от нее приду к вопросу. Uh -huh. Про служенницу, авторство Вадима Дланы, самолет катит на запад. Служенница в нем сидит. Ах ты, тихо в томате, Бель встречая говорит. А, так вот, мой наивный детский вопрос: Максим, а что ж правда, что ли, история по спирали развивается? Что же мы все никак не выйдем из этого круга? Мы же опять и опять попадаем в частушки Вандима Доланы мы опять и опять приходим на эту чертову точку, да, с преследованием диссидентов, с высылкой на запад. Где же Табиоль? Я здесь уже. А, ну, да, что? Да. Как, как там вырваться из, этого, из этой чертовой спирали? Но ну, весь же мир как-то по-другому развивается. А мы не то, что в спирали, а мы в подроме где-то. Ну, да, по спирали. То есть вот, на нынешнем витке действительно можно усмотреть Какие-то вот, ну, черты сходства с тем, что происходило в 70-е, до того, как, собственно, Андропов пришел уже к власти, и недолго в ней, так сказать, пробовал а, а, да, но на, а спираль на той спираль, что она все-таки по-другому. То есть она виток выше, да, и сейчас уже не нужно Солженицыну, даже билетик ему покупать не нужно, потому что все многочисленные... Во-первых, на их много. А Путин один. Они, они сами покупают билеты. У вас много, он один. Да, сами покупают билеты, садятся на самолеты, летят. Вот. И эффект от них... Их много, то есть эффекты от них больше. И, и, и борьба с ними идет по-другому. То есть мы видим, что что Кремль, или медийное, так сказать, ну, такой как бы, квази квазимедийное, не знаю, как это назвать, управление, да, там, как у них это называется, которое занимается медиа, в общем, они... Управление, агитация, пропаганда, хорошо. Ну, это да, как это как бы угу. вот, виртуальная вещь, угу. вот, нам какие-то конкретные люди есть, наверное, угу. и они ведь не, в отличие от тех времен, они не выводят, то есть они не пропагандируют какой-то лозунг, у них очень плохо с, с позитивными, положительными месседжами какими-то, что там они защищают Ну вот у них традиция, в принципе, они сейчас заняты традициями, предками, э, семьей Но, в общем, как мы видим, это не прям, так сказать, что принимается прям с, с восторгом Главное, что они делают, это все-таки шум, э, цинизм, грязь Вот как бы просто поливать, просто создавать белый серый шум а, вокруг а, того, что делают люди, как бы лишать, а, лишать а, подрывать а, месседжи тех, кто что-то может людям сообщить, а, мешать им, высылать, поэтому не высылать даже физически, потому что вот а, это уже не нужно, сами а, уедут, просто а, создавать а, как бы такую невозможную обстановку. Ну, Макс, скажи, пожалуйста, когда гренет наша перестройка, судя по состоянию здоровья нашего диктатора, все-таки нам лет 20 еще стоит перестройки -то. Не, ну я, я не знаю. Я, мне, мне, просто потому, что я, я вот так скажу, что я не хочу думать больше про перестройку. А, а придется! Просто потому что, ну как. Я уже столько вот все это во всем этом живу, и угу. а, Не наш круг. Время идет, и ну зачем я буду надеяться на это? Мне кажется, это совершенно бессмысленно. А, режим а, вещь такая, она падает обычно в один-два дня, и, и я просто уверен, что если с этим режимом что-то случится, а с ним случится? А, то он так и сделает, и это будет практически с гарантией, очень неожиданно. Поэтому лучше не думать об этом, а заниматься чем-нибудь своим, долгосрочным, причем с таким прицелом и с такой как бы, общей мыслью, пусть, это, пусть за это будет не стыдно, пусть, за это, пусть вот в тот момент, когда какое-то там политическое изменение произойдет, пусть мне будет не стыдно за то, чем я занимался сейчас. Ну, как минимум, такой подход. А что будет с теми, за кого нам сейчас стыдно? Ну, хорошо, а, но ведь, там, не знаю, избитые вещи. А, Семаньян, Владимир Рудольфович, там, Киселёв. Ничего с ними не будет. Ничего. С... Они же... Ну, вот мы же понимаем, как это было. К сожалению, мы с тобой помним. Хорошо, нам надоело ходить по этому кругу, но мы-то помним что с ними ничего не будет, охочется. А ну не знаю, я бы, во-первых, мне кажется так, что охотников, охотников, слух сказать все, что они думают про Соловьева, Симоняна, будет всегда очень много. ну не покаяться мы простим, мы же добрые все. да, ну у нас действительно есть такой момент, конечно. На эйфория, У нас правда у нас и мы знаем, я уверен, э, вот масса примеров людей, которые совершали разные э, странные поступки и потом э, оставались рукопожатными, публичными и так далее. Это у нас как-то это э, нету такого, прям вот, чтобы астракизм и навсегда... Э, э, э, э, э, э, э, ну, я не знаю. То есть я, я в принципе, не вижу в этом какой-то большой критической проблемы. То есть мне не кажется, это самый большой проблемой. Вот что мне кажется действительно проблемой, это то, что нынешний Кремль, который бы вот, обеспечил себе сейчас такую политическую вечность почти. А, потому что мы, что такое 2036 год? Это вообще что? Да, это мы даже ну, не знаю что. Но ну, это, это, это это это из этой серии куда-то там. Все-таки Дартвейдер летит куда-то в <связь> космос, Да, да, да, и... именно и... это, это, это что-то космическое в масштабах наших жизней. И, и они обеспечили себе эту вечность. И они, на самом деле, по-моему, не знают, что с ней делать. А между тем, им все равно нужно уходить, так или <связь> иначе Это же Пушкин, это же диалог с Мефистофелем, нам только вечность проводит. <связь> <связь> <связь> <связь> да, да. Им, им при этом все равно нужно уходить. И у меня вот есть. А, такая вещь, которую я не понимаю искренне и периодически обсуждаю с кем-то из, а, а, значит, из ну, да, или, или из тех, кому есть что передать. Вот что uh -huh. меня волнует а, uh -huh. да? вот, передать в материальном и, и в духовном плане. Вот есть люди, которым есть что передать в России. в смысле вот капитал, деньги, недвижимость, какие-то бизнесы, а, вот. а как они их будут передавать? Ведь э, все висит на одном человеке, который, который не, ходит, у, не хочет уходить от, от власти Власти и собственность в России связаны а Молодое поколение подходит а Всем скоро будет э, таким основным собственником Им будет там, сейчас за 60, потом будет за 70 а, а, Загоны не работают а, а Гарантий нет То, Понятно, что за границей можно передать пере, Передается, понятно, тут а, действует правовые гарантии, а в России нет. Все на каких-то непонятных договоренностях. Они что, так и хотят? Они тем самым просто планируют по сути и создают себе ситуацию, в которой все рухнет, а будет опять обнуление, только не то, которое... Максим, был... ну, Максим, ну как же так? Ты такой умный, а простой вещи не понимаешь. Это же наша традиция. В России еще не было ни одного поколения которая вступила бы в наследство предыдущего. И Это наша традиция. Мы так живем. Ну, вот, На этом вот, страна стоит. Я, я вот то, Нет чтобы... никакого наследства. И я не вот будет, за... и не думайте об этом. Я... И песни не будет, ни наследство. Забудьте. Я причем, я тут в данном случае... Как бы бескорыстный человек, у меня это вот, да? не то, что там очень много. И у моей детей не будет. Но все-таки когда-то же было такое, да? Ну ты вспомнил, Но Последние сто лет, вот этот цикл, он действительно, ну будем считать, сто лет. Ну побольше То есть на революции оборвалось, на коллективизации оборвалось, война... Потом еще эти конфискационные реформы, потом, понятно, 91 92 год. Вот, то есть каждый раз, в общем, действительно поколение в России раз я, без растет с, в ситуации, в которой предшествующее поколение толком не может ему помочь. То есть, нет, но ну, на самом деле есть один момент, который, вот, мне кажется, не стоит забывать, что все-таки после 1992 -го года как раз от СССР пост Советской России все-таки передали все эти квартиры в панельных домах. Это вот, ну, хоть что-то. Квартирки так себе, но да, все же наследство. Спасибо, Никита Сергеевичу, да, Борис Николаевичу, да. Михаилу Сергеевичу. Ну как-то все время... Uh, все время не находим, мне одно поколение не находит нужных слов, чтобы, может быть, сказать спасибо uh, тем самым за хрущевки, за, за что-то еще. И я в себе не могу найти ни одного доброго слова uh, всем этим. Окей. А Путин умрет? Нет, хорошо, вопрос по-другому, по-другому на самом деле должен быть сформулирован. Если принять на веру распространенную теорию про а, двойников, а, то я бы на месте Путина никогда бы не умирала. Зачем? Когда есть там удмурт, там кто там еще этот, это, тот, тот, тот. А, а, смысл элите отказываться от Путина. Мы же можем сделать его вечным, да? Это же ну, 21 век, новые технологии, телевизор опять же, работает, да? А зачем перестройка, зачем новое мышление, зачем падение Берлинской стены, когда, когда, можно же никогда не умирать? Правильное достижение медицины, а также от а, а также да, театра и а, как это коммуникации информационных технологий а, позволят. Да, конечно, можно это сделать. Потом чем дальше, видимо, тем менее это будет правдоподобно. А... кого это волнует? Сейчас тоже очень много да, происходит да, вещей да. неправдоподобных. Кто бы мог а, вообще представить себе страшном сне вот эти вот поправки в Конституцию? Да? Это же не может быть такого, чтобы это случилось. Кто бы мог себе представить, мы сейчас живем при том, что уже в сентябре мы будем голосовать на пеньках, да? как уже обстёбанные угу. смеялись, но это же мы даже пропустили, это даже не стало большой новостью, что вот это вот уже сейчас принято, Задним числом, и вот те люди, которые уже куда-то баллотируются летом, за них будут голосовать уже в сентябре на пеньках. Мы даже этого не заметили, потому что это вообще уже не важно. Можно все. Да, ну, а, да, с одной стороны, то есть мне вот кажется так, что с одной стороны происходит деградация, про которую ну, очень смешно можно говорить, шутить, и правда все это очень ну, как бы даже всерьез обсуждать не хочется. Но о, о, народ, общество, люди растут и развиваются, между прочим и, и там происходит как раз наоборот Не деградация, а рост И а, следующее поколение все равно а, захочет а, в России а, прийти к власти а, И к экономическим а, высотам, так сказать Неизбежно а, И вопрос только в том, какую форму а, это примет То есть а, совершенно... Uh, уже понятно вот если про поколение говорить, я для себя уже давно понял что такие как, uh, вот, как вот мы там 70-е годы которые родились ну, спасибо мы, за комплимент. мы мы мы мы, про, мы, спасибо. Проле, мы пролетели мы уже не попадем но 80-е годы очень большое поколение родилось вот и, uh, и они uh, они все равно выдавят этот нынешний командный состав так или иначе просто потому что жизнь идет какой-то возникнет э, момент когда много разных сил э, сойдутся э, все разные, да, сейчас мы все очень сильно не согласны но будет какой-то момент когда сойдутся, какой-то части элиты нужно будет какой-то части угнетенной интеллигенции которые, значит, ходят по бульварам а, тоже понадобится присоединиться к какой-то части а, рабочего народа. Тоже надо будет, потому что они поймут, что у них там, доходы не растут, и все плохо. Все это вместе, в какой-то момент соединится, это только так и, и работает, потому что в обычной жизни не соединяется. Но тебя не пугает Нынешний протест. Смотри. А, в Хабаровске люди выходят с плакатами. Я их вижу все больше и больше. Фургал — наш президент. Фургалов — президенты России. Окей. Okay. Я вижу протест, например, в Екатеринбурге. С Хигуменом, чтобы это не значило, Сергей, он же тоже протестует. Он говорит Путина в отставку, патриарха в отставку, Гундяева там на нары, там туда-сюда, в Гагу. Мосгордума протестует. Я вижу, как протестующий Мосгордуму, мне цвета очень нравится. это, конечно, только умное голосование. Но когда я вижу главных протестующих в Мосгордуме, я вспоминаю, что это и вот этот. Я согласна с каждым их словом сейчас про пенсионную реформу. Но, блин, они сталинисты. Тебе не кажется, что протест, который сейчас поднимается, который поддержан народом, который и есть народ, он нам с тобой не понравится. О, да, но, тем не менее, да, так происходит, так в жизни так и происходит. Я давно уже не, не думаю, что, что все люди такие же, как я. Все люди очень разные. И, ну, и вообще, мне кажется, что, вот, например, про Хабаровск я, конечно, не очень много знаю, но то немногое, что я могу понять, это то, что там есть местные, ну, будем пользоваться этим словом элита, ну, в общем, люди, которые, которым мне все равно, которые знают свой край, которые его любят, которые хотели бы в нем жить, которые хотели бы в нем зарабатывать, продвигаться, там, строить дома, себе жить хорошо. Вот. И они могут их настроение и их убеждения могут быть не похожими на мои. Например, я в принципе к этому готов. Но само того обстоятельства, что они готовы постоять за себя, то есть Я так понимаю, что они еще и за себя там стоят Потому что они понимают, сейчас москвичи придут и отнимут у них что-то Что они хотели бы иметь там а Я думаю, там материальный интерес тоже есть, экономический вот. Но само по себе это, это замечательно И это, как мне кажется, борьба за правила игры, я бы так сказал вот Пусть борьба за правила игры идет то, что в процессе нее говорится, там могут возникать какие-то неблизкие э, там, выпускнику московской английской школы э, вещи. Но если речь идет о, об установлении... Люди готовы, хотят, по-моему, поучаствовать в установлении правил игры в политике. Сейчас у них, наверное, это не получится. Но э, они сделали заявку. А, лет 15 назад, я общем то запомнила, Сергей Шнуров, еще когда он пел «А я день рождения не буду справлять», еще тогда, его почему-то какое-то издание спросило о политике, о выборах каких-то тогда 15-летней давности. И он сказал, что российскому народу нельзя доверять выбор, вот свободный выбор, иначе он выберет Стаса Михайлова всех в президенты, то есть черт знает кого, то есть просто популярную фигуру. А, ну, то есть, нам бы тогда еще прислушаться к мнению Сергея Шнурова и mm -hmm. не выбирать его никуда. Ну ладно, мы его и так никуда не выбрали. А, а тебе не кажется, что пусть российский народ выберет всех президенты, хоть Стаса Михайлова? Да, хоть Филиппа Киркорова. Конечно, конечно. А, Чтобы потом, через четыре года, через четыре, не через шесть, да, через четыре, через два срока подряд, Сказать, ой, что-то мы не то выбрали, давайте как-то сейчас выберем какого-нибудь там скучного бухгалтера, чтобы он занимался нашими там налогами, деньгами, там всем таким. Нам не надо больше петь, плясать да, это плохой выбор. Так, может быть, тогда вот ради сменяемости все-таки фургал, чтобы просто... Пусть по Господи, а мы в следующий раз выберем другого. Да, да, если будут выборы, если можно будет замерить и проверить результаты, будет честное голосование, да. То есть, за выбор как таковой. Uh, да, и это как раз то, что я пытаюсь сказать про правила игры. Пусть лучше правила игры, будут честнее, и мы тогда, по крайней мере, увидим, чего uh, люди хотят. И будут выбраны те, кто uh, действительно за кого проголосует большинство. Слушай, много лет уже умники, типа тебе, рисуют нам очень умные, вычисляют uh, индекс счастья. И уже очень много лет. Этот индекс счастья, самый большой, самый большой показатель. Самая счастливая страна – это Дания, датчане. Ну, похоже на то. Слушай, а мы будем счастливы, мы можем быть счастливы в России? Да, мне кажется. И для этого не обязательно быть Данией, как это не... Это уж точно, мы в Дании будем несчастны. Да, да. То есть, ну, то счастье, которое замеряется вот именно так и теми способами, и в результате которых получается вот этот индекс, ну, наверное, по именно этому индексу жители России может там они чуть поменьше счастливы, но в принципе у нас, кстати, уровень счастья не так уж плохой. То есть, мне кажется, что мы можем просто друг другу объяснять постепенно, что э, само наличие каких-то волшебных э, там, институтов э, демократии э, и верховенства права, которые, безусловно, есть в Дании, э, в России вот так вот взять, в виде пластыря приклеить, не получается и не будет работать. И это нормально. А есть зато другие способы совместной жизни, их можно вырабатывать. Собираться в маленькие группки и совместно строить детские площадки, и создавать общественные организации, и помогать друг другу финансировать разные там начинания. Понятно, что далеко не всем это все нужно и интересно, вот такие коллективные действия, но их нужно, по крайней мере, не преследовать и не бояться. Даже одно просто вот это уже невероятно повышает уровень счастья. Скажи, пожалуйста, а коллективный Путин, вообще элита российская, а, которая, мы с тобой не понимаем вообще, чем живет чем и чем занимается, а они, вот эта вот элита, она счастлива? Ну, многие из них довольно обеспеченные люди. Ну, у, я я спрашиваю про счастье. Я, я, я не знаю. Голову, Мне кажется, счастье изменится в котах. В, в голову ведь не залезешь, но можно предположить, что поскольку среди них много обеспеченных людей, у них большие семьи, дети, их учатся в очень хороших учебных заведениях, обычно за пределами России. Я думаю, что они довольны. потому что им нравится. А, вот, и, и поскольку они живут достаточно изолированной. А, жизнью, они, скорее всего, у них сознание немножко не такое, как у нас. А, <coughs> вот, у меня был... Какое? Я могу... Какое? <с> не знаю, я же Какое? говорю, в голову ты не залезешь. А, вот, но а, у меня есть мой друг хороший, который одно время работал, успел поработать прямо вот высоко как-то на должности. И он рассказывал такую вещь, которая мне запала в память, как он выходил рано утром. Из дома <къем> приезжала большая черная машина, и там такие затемненные стекла, э э э и машины потом вечером его обратно привозила. И он говорит, очень быстро э э я стал видеть все окружающее через это затемненное стекло, оно еще такое имеет эффект хороший, что оно как бы через него все лучше выглядит. Оно не, ну, как бы... Вот Вроде того, да. То есть как бы что вот если обычное стекло машины смотреть, оно еще может заляпанное быть, да, допустим, и ты видишь всю эту картину. Вот. А тут она хорошо как-то сглажена. Стройные потемки с Фор, форм, Формы Удобно. такие э, менее, менее четкие, а, Пролетает быстро, потому что ты едешь э, с хорошей скоростью, у тебя мигалка. То есть а, а, а, даже в этом смысле они видят э, картину другую. Ну и потом они получают информацию, конечно, они получают какие-нибудь опросы, допустим. Но к ним приходят люди, же не только к Путину, вообще ко всем начальникам приходят люди, которые формируют их информационную картину мира. И они у них у всех главный стимул – это сделать начальнику приятно. Потому что отчетность вся же наверх, то есть у нас отчетность всегда ниже стоящий перед выше стоящим отчитывается, а не перед э, теми, кто как бы вроде его избирал. То есть э, это совершенно естественно при такой э, системе, когда все, как бы в принципе главная задача ублажить начальника, э, то естественно ему рисуют какую-то картину. И поэтому они чем выше, скорее всего, тем прекраснее. Uh, их uh, образ мира, они, они, скорее всего, вполне искренне. Ну, многие из них, я не знаю, там, может, есть трезвые люди. Uh, но многие из них наверняка, будем говорить, чуть лучшего мнения о происходящем в стране, чем мы, я думаю. А может быть, у нас просто с тобой другая оптика? А у них правильная? не ну как правильная? Они... Когда, Понимаешь, я не знаю, если бы к тебе всегда твое утро начиналось с того, что приходило бы несколько э, людей из столицы, бы тебя не расстроить, это главная была бы их задача, рассказать о происходящем так, а ты сама бы не смотрела ничего в компьютере, а они бы тебе рассказывали, то у тебя, может, тоже… Остановись, я хочу это представить, и пока, хотя бы сегодня, остаться в этом твоем описании. Дай мне побыть хотя бы 10 минут наедине с этими прекрасными эльфами, которые приходят ко мне и говорят только хорошие. Это был Максим Трудолюбов, мыслитель, который наговорил нам массу неприятных вещей. Спасибо. Спасибо. Счастливо.